А, ah, Хиллова это самая первая нарезка по ССДЖО. Надеюсь, она вам зайдет. Так что удачного просмотра, Челма. Уже пришла эта повестка в бой. Беру портвейн и... Беру портвейн иду домой. Но я устал. Беру портвейн иду домой. Да блин, я... Но я устал. Окончен бой. Беру портрет. Иду домой. Все, пацаны, я вас э, смотивировал. Вау. Вау. Это четко молодежно. Просто стиль. А, стой сзади меня. Добивай, добивай. найс Синий, не, не стоп, блин. Только не стоп. Благодаря. I... Да. Ты серьезно? Есть B, минус B. Еще B. А нет, есть. есть. Минус. Ч ⁇ Ч ⁇ You will И на этом все. Спасибо, что досмотрел этот видеоролик до конца, и если наберется 15 лайков, я обязательно начну делать следующую часть. Удачного дня!